Привет всем любителям атлетам! Сегодня надеюсь сниму интересное видео по новому буду отжиматься, по-новому буду стоять столько на руках и попробую поднять на одной ноге 16 килограмм и на левой ноге 13 кг. Ну и так что-нибудь интересное можно сделать. Сейчас дядька Александр покажет, как нужно приседать. Красиво. 11,3 да, левая, левая нога Отлично, отлично, хорошо Во Давай, толчком, толчком Толчком Оп Класс Класс 16. Ой, держись, держись, держись, держись, да? Рывком. дожал, дожал, дожал, дожал. Один, настройся. Щелк, щелк, щелк, щелк. Класс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 Or just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit and a sweat already. Mom's spaghetti's nervous, but on the surface he looks calm and ready to draw bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now. Everybody's choking now. The clocks run out. Time's up. Overblows. Now back to reality. Hope there goes gravity. The oh. Yo, he's so mad, but he won't give up. That is he knows he won't have me know His old back's these rolls. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so staggered, he knows when he goes back to his mobile home. That's back to the lab. Game. yo, this old rhapsody better go catch this moment and hope it don't pass It proves yourself in the music, the moment you want it, you better never let it go. You only get one shot to not miss a chance. Сегодня получилось чуть-чуть держаться ровно и присесть с 16 килограммами на дом ноге. Ну и на левой и 60. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик. Встретимся в следующем ролике. Пока!